всем привет украинская певица тина кароль 25 января отмечает день рождения знаменитости исполнилось 37 лет по этому случаю артистка разместила пост в своем инстаграм в котором объяснила почему уже 12 лет не празднуют этот день суть такова с 25 лет как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения. Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в голосе или убегать от лишний глаз. И поздравлений на Северный полюс к северному сиянию. Это всего лишь день, но как много в нем надежд. Благодарю за поздравления, написала Кароль. Также звезда показала и ряд фото и видео, сделанных в ее дни рождения, в течение этих 12 лет. На них присутствуют кадры с сыном Вениамином, который презентовал маме тортик. Фото и видео Тины со времен съемок голоса. Видео, как Кароль поздравляют фанаты и дарили ей огромного медведя. Также артистка поделилась кадрами из студии звукозаписи и спортивного зала.